Карта номер 5, достижения, новые роли и способы игры и многое другое, что ждет нас в обновлении в игре Among Us, я покажу тебе в этом ролике. Но прежде чем я тебе расскажу крутейшие новости игры Among Us, я попрошу тебя поставить подписаться под этим роликом и оформить лайк на этот канал. Ведь ваши лайки и подписки это безумная мотивация снимать новые крутые и более качественные ролики. Ну и также, пожалуйста, не забудь улыбнуться, ведь на улице 11 июня и аж целых 16 градусов жары. В общем, ладно, наверное, я достался своей болтовняй поэтому давайте сразу приступим к крутейшим новостям. В последнее время я перестал читать твиттер разработчиков, потому что они постоянно себе репостят на стену рисунки японцев. И я серьезно, они постоянно репост рисунки азиатов. Ну, конечно, весьма вероятность того, что азиаты просто решили взять разработчиков игры Among Us в плен. Но, наконец, разработчики нам решили написать пост про Roadmap. Данный пост содержит информацию о обновлении Among Us. И я сейчас тебе все покажу, что разработчики планируют сделать в обновлении. Но в этом плане есть одна огромная деталь, и я эту деталь покажу либо в середине ролика, либо в конце. Поэтому пожалуйста смотри ролик до конца чтобы понять суть ролика это очень сильно важно в общем давайте расскажу что же там написано 15 игроков и новые цвета загар бордовый серый розовый банановый коралловый никогда не знал то что есть такой цвет под названием банановый далее идет карта 5 ну то есть пятая карта будет в игре но ну, а сейчас в игре 4 карты the skill the полюс и также карта airship неплохо да но здесь есть один очень большой подвох и этот подвох я расскажу уже ближе к концу ролика поэтому смотри до конца ну и далее идут достижения новые роли и способы игры козырек косметика более про косметику разработчики написали у себя на сайте визор косметика еще больше способов исправить корабль в стиле да это может заблокировать ваше видение но по крайней мере вы будете модно и неужели в игре among us можно будет теперь пользоваться косметикой хотя я думаю то что вас больше всего интересует вопрос про карту блин неужели в следующем обновлении будет новая карта воу круто воу не нифига на самом деле не круто, потому что карты в следующем обновлении не будет. И возможно то, что даже в следующем, который будет после следующего. И вот я сейчас и расскажу, что же это за загвоздочка. А вот и она. Что нас ждет дальше? Вот лишь некоторые из наших планов на будущее. То есть и все, это будет в будущем. Я имею в виду то, что это может выйти хоть в следующем году. И нам разработчики говорили ждать 10 июня. И вот 10 июня, ну то есть сегодня ночью, разработчики написали вот этот пост. И я тоже напомню то, что подобная ситуация была в ноябре, когда разработчики нам показали карту Airship. И с того момента, через полгода вышло только обновление. И также есть вероятность того, что данная обнова выйдет неизвестно когда. Но походу не в этом месяце, и даже есть вероятность того, что не в следующем. Хотя есть вероятность того, что обнова выйдет в следующем месяце. Но это будет маленькая обнова с лобби, в котором будет 15 человек. И именно поэтому разработчики нам сейчас показывают новые цвета. О, вот такие были новости. Я не знаю, они веселые или печальные. В общем, делись своим мнением в комментариях. А с тобой был Чаёк ТВ. Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии. Добро пожаловать. Пока. Что я сейчас сказал?